Всем привет, вы на канале «Как заработать в интернете». Успей принять участие в розыгрыше двух 55-х генераторов. Друзья, напоминаем вам о том, что завтра, 10 марта, в 19 часов на амо сессии мы случайным образом выберем победителей двух действующих розыгрышей. Розыгрыш среди тех, кто написал отзыв о нашем мобильном приложении. Подробнее о розыгрыше читайте в этом анонсе. Розыгрыш среди всех держателей звездочка токена АВР. Подробнее в этом анонсе. Держателем считается пользователь, который хранит хотя бы один токен АВР на своем кошельке MetaMask. Торговый баланс Аврора не учитывается. Принимайте участие и выигрывайте. А также приходите на завтрашнюю амо сессию чтобы лично увидеть, как мы определим победителей.